с вами пугачева наталья мы продолжаем наш такой мини обзор по э, иероглифам в карте по тем божествам которые вы видите в своей астрологической карте и как же можно быстро легко и просто прочитать характер человека и сегодня мы говорим про последнюю пару это эти божества называются печати У нас касая печать это божество это божество однополярное с нами то есть тот элемент который нас порождает и дает нам силу по, по кругу усин например мы с вами огонь нас будет порождать что дерево или мы с вами земля, порождать нас будет огонь. То есть для нас будет печать. Мы называем ресурсы. Итак, у нас есть косая печать и правильная печать. Однополярная – это косая печать. Противоположной полярности с нашим господином дня – это правильная печать. Что такое ресурс? Это то, что нам помогает жить. Мы по ресурсу смотрим, очень много интересных вещей в карте. Во-первых, мы с вами, ну, наверное, то, что интересует всех в обязательном порядке, это здоровье. Очень часто признаком здоровья является то, что происходит с печатью в карте. С какой печатью? Для женщины с однополярной печатью, то есть с косой печатью для мужчины, с противоположной полярностью печати, то есть с правильной печатью. И когда она у нас под ударом, мы, мы называем это тело. Когда наше тело под ударом, на низкой фазе ци, когда на фазе болезни, то это все отражается на физическом здоровье. Печать с противоположной полярностью для нас обозначает ресурс, который мы очень часто смотрим, как недвижимость. И мы тоже можем увидеть годы, в которые наша недвижимость расцветает, когда мы можем покупать, когда мы можем... Э -э, недвижимость, чтобы она я не знаю, становилась более дорогой, чтобы она чтобы в случае, если мы ее захотели продать, она стоила в два раза больше, чем мы ее купили. И есть, естественно, точно так же, по этому же мы признаку можем увидеть, когда наша недвижимость находится на фазе, на очень низких фазах ЦИ, и есть определенные годы, когда она вообще исчезает. Естественно, в такое время нельзя покупать недвижимость. Что же дают печати самому человеку? Ну, вот помимо того, что мы сказали здоровье или недвижимость, мы еще смотрим черты характера. Конечно, у людей, у которых много печати, мы говорим, что это некий ресурс и это знание люди с хорошей печатью любят учиться понятно что с прямой печатью больше любят учиться какие-то изучать какие-то классические знания с косой печатью больше тянет на познание каких-нибудь может быть эзотерических практик может каких-то тайных может быть просто редких редких каких-то познаний которые которые интересны вам, не знаю какие-нибудь мертвые языки вам интересно всем остальным ну есть они замечательно так вот друзья если вы встретили человека у которого много печати помимо того что он может быть умный очень образованный человек это к сожалению не всегда ведет к тому что он будет реализован да потому что помимо наших с вами знаний мы еще должны иметь Хорошие умения мы должны делать самовыражение. Это не всегда будет про деньги, то есть много может быть знаний, но человек не может это реализовывать. И в карте Бадзы, как правило, видно, в чем проблема, что нам нужно усилить или что нам нужно ослабить для того, чтобы ци текла равномерно, и для того, чтобы человек получал от каждой своей стихии хорошее, только хорошие качества, положительное. В общем, собственно говоря, этим мы и занимаемся с вами на занятиях по астрологии. Так вот, что вы еще можете увидеть, помимо того, что человек умный? Это человек, как правило, очень милосердный. Это именно те люди, которые выслушают вас с вашими проблемами, помогут, сбегают в аптеку, если нужно за лекарствами, подадут стакан воды, если уж настолько mm -hmm. все плохо. Да? То есть люди с печатью в карте это милосердные милосердные люди. Итак, дорогие друзья, если вы хотите побольше узнать про печати, вы можете проголосовать из десяти божеств. Я разберу на примерах, на картах, на открытом вебинаре. Я вас всех приглашаю присоединиться к моей программе изучения астрологии. Называется «Фундаментальный курс». В этой части фундаментального курса мы будем изучать с вами чтение Углубленное чтение астрологической карты, именно астрологической карты, по божествам и по структурам карт. Можете успеть заказать его по самой низкой цене, если вы перейдете по ссылке под этим видео.